Вода связана с первосновой хаоса, первоосновой того, что еще не создано, но должно быть создано. Воздух структурная система, она управляет первоосновами порядка традиций и жизни, потому что любая жизнь, она строится прежде всего на информации прошлого. Как мама и папа, они люди, которые пожили какое-то время, а значит, имеют определенный опыт. Мы идем от жизни к смерти, от традиции к свободе, от порядка к хаосу и циклично, повторяя все свои перевоплощения, переходим из круга в круг, из воплощения в воплощение. Изначально человеческое сознание крутится, реинкарнируя только во внутреннем круге. И только лишь тогда, когда все первоосновы жизни, смерти, любовь и ненависти заполнены абсолютно, он имеет возможность перейти во второй круг и работать на втором уровне. А что это такое? Это говорит о том, что во-первых, все формы жизни должны быть познаны и пережиты, все формы смерти должны быть пройдены. Всякую любовь человек должен испытать и всякую ненависть должен пережить. Не отказываясь ни от чего, то есть огромнейший опыт, который должен собрать человек, позволит ему заняться наполнением первоосновы. Но второй круг это место, которое традиционно занимают эгрегоры, а эгрегоры настаивают своим присутствием, чтобы человек заполнял свой опыт, свои первоосновы только определенным способом. Какая система согласится, чтобы вы думали, что любовь это зло? что жизнь это зло, вряд ли какая-то согласится, потому что вы будете нарушать основы э, морали, и она постарается, конечно же, вас нивелировать. Наоборот, все воспитание будет говорить, смотри, жизнь это любовь, любовь это добро, то есть она будет ставить знак равно, а это значит, что вы свой э, опыт, свои первоосновы будете заполнять только определенным способом, более никаким. Вы будете получать только тот опыт, который разрешен, а никакой иной заполнять не будете, но пока это происходит, вы не сможете вырваться из заколдованного круга сансары. вот он как раз он и есть. Познать всё, осознать всё, пережить всё и только после этого понять, мне это надо или мне это не надо. Когда человек он, у него получается достигнуть такого эффекта, он сам становится равен и подобен игрокам. Древние трактаты, в этом отношении говорили нам о том, что Великий правитель, истинный правитель, я дословно скажу, потом переведу, должен знать четыре великих заклинания, но маг должен знать семь. Что это означает? Что у великого правителя должны быть заполнены обязательно все четыре первоосновы, то есть он должен быть, обладать универсальным знанием о современной жизни и смерти, и о прошлом, и о будущем, но тот, кто идет по пути магии, должен иметь. Не только внутренние первоосновы заполнены, но и какие-то три из внешнего круга. Ми, ми, ми. Стихии нам помогут это сделать. Не столько заполнить первоосновы опытом, потому что их можно заполнить только информационно, только опытом, а стихии это все-таки энергии. Они позволят нам разорвать старые связи, что опыт можно получать только таким способом, а никаким другим. И откроется огромнейшее пространство в сознании, что мы можем еще в этом мире познать, получить, увидеть, почувствовать, пережить, чтобы заполнить недостающие белые пятна в разума. И в, этом, в этот момент опыт начнет накапливаться просто по экспоненте. А Бытийная масса, соответственно, прирастать точно так же по экспоненте. Потому что бытийная масса есть не что иное, как тот самый опыт, который мы реально пережили на своей собственной шкуре. Вот, это, вот этим помогут нам как бы один из эффектов, который мы получим, занимаясь стихией.